Может, какие-то вопросы есть? А как вы назвали только что закваску? Биво, кефирная закваска есть, такая же йогуртовая запаска их продают в магазине лакшми, в семье их продают. Вот. Я как бы вот вам всем рекомендую. Вот сейчас еще, знаете, вот когда человек решил похудеть, да, он все же залазят в интернет, смотрят. Там очень много такого рекламы домашнего похудения. То есть э, предлагают, допустим, принимать препараты слабительные, чтобы очистить кишечник. Вот люди, значит, начинают, ага, сейчас я приму слабительное, значит, приму сегодня слабительное, целый день просижу на унитазе и я очистился. Все, у меня кишечник чистый. Так вот это неправда. Очищение должно быть тоже таким курсом определенным, да. То, чтобы один раз очистили кишечник, то вы его, можно сказать, что вы бы не очистили. То, точно так же, как говорят, вот я сделала там клизму. Что такое клизма, вообще она для чего была? Изначально она была придумана, да? мы ее использовали там лет сто назад, начали ее использовать для того, чтобы помогать пациентам, тяжело больным, которые именно лежачие, для этого использовались клизмы. Человек, который не двигается, у него понятно, что у него кишечник не работает, моторика кишечника очень слабая и сам он в туалет сходить не может и для этого Делали клизму, чтобы очищать его кишечник, чтобы он в не умер от интоксикации. Да? Вот. И поэтому то, что сейчас люди в домашних условиях подпринимаются любительные ставят клизму. А клизма что такое? Клизма это вот очищение просвета прямой кишки. Все. А у нас кишечник, у женщин где-то метр восемьдесят, у мужчин 2 метра. Как же мы можем с клизмой очистить весь кишечник? Мы его не очистим. Там 50-60 лет назад у нас не было таких профессиональных методов очистки, как сейчас. Вот. Сейчас у нас профессиональная чистка ⁇ это гидроклонная То есть при помощи гидроклонной мы можем очистить просвет всего толстого кишечника. Весь толстый кишечник. Все, два минуты. Да. Все два минуты. Потому что э, мы подаем воду под давление, да, под определенным давлением. И она промывает спиралеобразно, очищает, орошает весь кишечник, и вымывает слизь, токсины, каловые камни. А потом мы заселяем туда пробиотики для того, чтобы улучшить процесс пищеварения, чтобы микрофлора у нас в кишечнике улучшилась. Вот. И обменные процессы и иммунитет, естественно. Также замедляется процесс старения, то есть организм молодеет. но клеточном даже уровне. Эта процедура убийны, даже можно. Беременным нет. Эта процедура показана при многих хронических заболеваниях, да, при подготовке к беременности она показана, при многих гинекологических заболеваниях показана, но беременным нет. То есть. А сколько раз ее делают? В среднем курс 5-6 процедур. Вот в процессе очищения. А, Они-три дня интервал. В процессе вот, э, очищения, да, когда мы делаем гидроколонную терапию, мы теряем ну, где-то от одной процедуры, когда вот, я делаю одну процедуру, в среднем один килограмм. Но это при том, если человек действительно правильно питается, соблюдает все рекомендации. А бывает с 2,5 килограмма. У меня вот максимально было, у меня женщина за 4 процедуры похудела на 14 килограмм. Но она делала все, она стала заниматься, ходила в фитнес, она правильно питалась она типа, похудела где-то 14 килограмм, но ну, это самый такой был результат у нее хороший а так в среднем теряют где-то 5 килограмм а пить воду перед едой за сколько? за полчаса и после еды? и после еды за Тоже полчаса за? Да. а еще учить... некоторые говорят через полтора часа, через два часа после еды ну некоторые дают такую информацию, источники, другие источники то нет. после еды пить через полтора часа, через час. нет, нет? Нет, нет, конечно. Конечно, у нас, конечно, от пищи конечно, если у нас пища, да. А. да. Если, если, допустим, мясо, да, у нас мясо переваривается там 6 часов, это да. А если там, допустим, овощи фрукты полчаса. То есть полчаса и можно кушать. А если кишечник чистый, вы увидите с первой процедурой? Знаете, нет. Может быть пойти чистая вода, но со второй процедуры могут выходить различные отложения из кишечника. А если со второй процедуры чистая вода? Может быть с третьей процедуры, бывает и с четвертой. Стоит в любом случае, потому что уже начинается очищение кишечника. Вы но думаете, что он чистый, другими методами почистили кишечник. А какими бы вы, вы другими методами можете почистить кишечник? Я только что сказала, вот эти все домашние методы, они не работают. Только профессиональная чистка кишечника работает.